каким будет еловый микс? на нашем сайте есть позиция еловый микс вот здесь показано вот, еловый микс Здесь елка просто она в пучках как бы но она так и растет и вопросы идут каким он будет каким он будет это уже на вашу смотрю вот здесь маленький к примеру но на нашем сайте есть эта позиция и постоянно спрашивают каким он будет, сейчас мы пойдем и посмотрим каким он будет так у нас идет переезд, переезд другого участка на этот, потихоньку рассаживаем все растения и вот проиловый микс, вот тот который выставлен у нас на сайте я посадил дома и он у меня провел там два года То есть через два года у вас вот такое вот растение С ним можно делать все что хотите Это как говорится полет вашей фантазии Здесь стволиков раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Девять стволиков То есть вы можете постричь его отсюда Можете отсюда. Это поменьше еловые миксы. Ну а здесь как бы вообще настоящий еловый микс, как бы, потому что здесь вообще ель колючая, а вокруг ель зеленая. И отличие можно видеть вот на примере елового микса отличия. Вот здесь тоже ель колючая есть голубая. Видите? Ну я хочу ее просто, чтобы она прямо пошла и Потом снизу было зеленое, а сверху голубое. Вот мы их рассадили. Какой-то был маленький, какой-то побольше. Но дело в том, что еловые миксы вот такие вот. Они растут прекрасно. Кто хочет сделать шариком, пожалуйста, делайте шариком. Верхушки обрезайте. И она будет набита. Да и по бокам тоже. А прихипывайте весной. Это время немного не занимает. Это формирование ели, это самое легкое, что может быть и сосны тоже. Ее формировать надо один раз за лето. Ее формировать надо один раз за лето, и она довольно-таки хорошо формируется ну что касается приживаемости, приживаемость тут очень хорошая и высокая практически ни одно растение, хотя я и где-то может быть в одном было высохшая одна и я ее обрезал и все и она дальше пошла, но здесь мы посадили скорее всего это будет изгородь из ели плотная хорошая изгород я ее доращу до такого состояния и начну формировать она скорее всего тут ну опять же если на следующий год не продам сейчас они только только что посаженные, поэтому будет расти а продаваться будет уже в следующем году ну каким будет еловый микс я надеюсь, вы увидели, а дальше уже полет, как говорится, ваша фантазии. Всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и питомник «Войный дворик». Удачи!